Добро пожаловать на сегодняшний видеоурок. Мы будем делать стрижку пикси, фактически пикси розового цвета. Стрижка будет короткая, а волосы подлиннее наверху мы покрасим в розовый в конце. Думаю, вам понравится это видео. Так, для начала разделим волосы на зоны, это просто. Я начинаю с теменной зоны и продвигаюсь назад. Посмотрите на эту точку. Убедитесь, что верхняя часть отделенных волос не слишком широкая. Это может испортить всю стрижку. Также на макушке нужно оставить достаточно волос для текстуры. А если опуститься слишком низко в области теменного бугра, то волосы в окончательном виде будут просто висеть. Итак, в центре макушки мы отделили волосы, и у нас получился четырехугольник. Теперь я использую фен Paul Mitchell Pro Tools Express Aion. Это легкий фен с режимом турбо, новая модель от Paul Mitchell. Я собираюсь просушить нижнюю часть головы. После мытья головы я сушу волосы и использую машинку для стрижки, чтобы не делать это на влажных волосах, потому что так они лучше захватываются насадкой. И также волосы гладкие и не торчат, лежат в правильном направлении, поэтому с ними очень удобно работать. Я использую беспроводную машинку Endiscordless Clipper, для начала насадка номер два. Это просто для того, чтобы снять основную массу, и заканчиваю я в районе теменной зоны. Я начинаю с того, что просто убираю всю эту массу, мне так легче. Мне больше нравится начинать с более коротких участков, не трогая пока длинные волосы. Мне нравится, двигаясь, по пути убирать большую часть волос, особенно, если я делаю двухуровневую стрижку. Итак, я работаю машинкой для стрижки, двигаюсь взад-вперед. Самое главное при работе с машинкой для стрижки, не двигаться в одном направлении. потому что что волосы растут в разных направлениях, даже учитывая, что мы подготовили их, просушив горячим воздухом перед этим. Поэтому надо двигаться взад-вперед, в разных направлениях, чтобы обязательно пройтись по всем участкам. Теперь я перехожу на насадку номер 0. И это мой секрет. И ребята, я хочу, чтобы вы его попробовали. Работая в салоне, особенно если вы не мужской мастер, я создаю видео не для них. Если вы женский мастер и не привыкли работать с машинками для стрижки, начинайте с самой крупной насадки, чтобы снять основную массу волос, а затем переходите на самую мелкую насадку, чтобы подправить и придать окончательную форму по всей голове. Именно так я и работаю. Ко мне приходят друзья, мужские мастера, которые снимают видео, поэтому я научился некоторым вещам. Мне очень нравится работать с самой мелкой насадкой, чтобы создать нужную линию. И я рисую ею там, где хочу, чтобы она была в этой стрижке. Внизу у нас будет фейт, в районе затылочной кости. И затем я убираю все лишние волосы насадкой номер ноль. Я работаю сейчас с Мэри, я сделал ей много стрижек, вы можете найти их на YouTube. Она хотела модную и короткую стрижку, показала мне вот эту. Действительно очень короткую. Я подумал, что будет круто попробовать технику фейт. Теперь я перехожу на насадку номер один. Я работаю ей. Вы видите эту линию внизу головы. Но теперь можно заметить, что эта линия как бы обнимает голову. А это именно тот эффект, который мы хотели получить, сделать акцент на форме головы. Итак, я работаю все еще насадкой номер один. И линия все еще видна, потому что мы перешли с насадки номер ноль. Здесь у нас получается красивый переход. Теперь берем расческу YS Park Barbering Comb. Думаю, что это номер два. я не помню ее номер. Я использую ее вместе с насадкой для стрижки. Я практически полностью закрыл лезвие машинки и работаю ею, просто снимая немного волос. Это мои персональные предпочтения, можете работать только насадкой. Теперь еще раз немного почищаем. Этот триммер я привез с выставки из Филадельфии. Я подошел к стенду Эндис и купил триммер на свои собственные деньги, но он мне очень нравится. Мне он нравится за точную работу. Действительно стрижет очень точно, и он мощный и беспроводной. Я люблю работать с беспроводными инструментами. Я намочил верхнюю часть головы, и стрижка становится для меня все более интересной. Думаю, на этом этапе у многих людей возникают сложности. С верхней частью головы мы будем совершать много движений, поэтому сосредоточьтесь. Если надо, отмотайте и еще раз, просмотрите. Обратите внимание, как я разделяю волосы. Для начала выделяем область макушки и стрижем по направлению вниз. Обычно в этом месте находится вихор, и я собираюсь создать нужную линию. Сейчас я пытаюсь добавить стрижки немного больше креатива. Я пытаюсь задать направление стрижки, чтобы волосы легли на правую сторону. Я стригу по диагонали и создаю направление для волос и к правому уху волосы становятся длиннее. Вы уже видите появившуюся диагональную линию. Я просто двигаюсь дальше, беру прядь в руки и стригу по диагонали. Посмотрите, я расчесываю и вы видите линию по длине. Это асимметричная линия, которая на голове смотрится действительно круто. Теперь я собираюсь соединить ее с другими волосами в виде буквы. О, мне нужно задать еще одно направление для волос макушки. И в данной стрижке важно, что мы зачесываем все на эту сторону. Здесь довольно много волос, и я занимаюсь тем, что убираю большое количество с самой задней части головы. Продвигаюсь вперед, так что это дает возможность оставить больше волос здесь, чтобы поиграть с ними, но в то же время убрать большую часть сзади.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 Теперь вы видите, стрижка еще не такая привлекательная, но уже понятно, как она будет выглядеть. Она будет носить прическу на другую сторону, поэтому теперь все волосы переместятся туда. Теперь я собираюсь соединить эту линию по всей длине, двигаясь к передней части лба. Я зачесываю все волосы сюда и потом делаю пробор, тяну прядь на себя и прохожусь по ней. А теперь делаю вот так. Я стригу сейчас горизонтально, я сосредоточен на форме и на том, как углы будут расходиться от горизонтальной линии. Если я буду стричь те же пряди вертикально, когда они лягут на другую сторону, никакой формы не получится. Поэтому мы убираем больше волос с левой стороны и переносим больше объема на правую сторону. Сейчас я продолжаю работать по этой линии, по всей голове, направляя пряди назад и соединяя зоны между собой. Теперь я создаю направление для прически, работая с основной частью длинных волос Именно этот момент интересен, потому что многие люди просто стригут по линии, потом применяют кучу техник для создания текстуры, снимают основной объем, но в этом нет системы Причина, по которой я сейчас поднимаю волосы, заключается в том, что здесь сосредоточен основной объем Я выделяю пряди с оттяжкой, создавая тем самым более легкую форму Используя зубчатый срез, я параллельно задаю волосам нужную текстуру, и дальше направляю волосы назад. Теперь я сушу волосы горячим воздухом, и затем я собираюсь покрасить их. Когда я смою краску, я еще раз просушу волосы и применю технику стрижки по сухим волосам. Я буду использовать краску пол Mitchell Pop XG, цвет фантазийный. Смешал розовый цвет с красным, малиновым и персиковым. Я хотел получить розовый цвет, который выглядел бы более естественно, чтобы он не был слишком ярким и искусственным, а более мягким. Думаю, вам понравится конечный результат. Итак, я просто наношу краску по всей голове, учитывая, что волосы уже осветленные. Если будете делать окрашивание в такие цвета, особенно светлые и постельные, обязательно осветлите волосы хотя бы до девятого уровня, чтобы получился нужный эффект. Что касается Мэри, мы немного осветлили ее волосы ранее, она хотела попробовать что-то новенькое, и теперь розовый цвет отлично ложится Он конечно будет постепенно смываться, но тон все равно останется Посмотрите, какой замечательный цвет получился, мягкий и немного дымчатый Теперь я применяю технику стрижки по сухим волосам, тщательно прорабатывая макушку Я хочу растричь ровные грубые линии, которые получились на макушке Как вы помните, в начале стрижки с помощью диагональных проборов мы зачесывали волосы макушки вниз, делая прямые срезы А теперь мы простригаем эти линии, делая их мягче Затем я прохожу дальше по теменной зоне, прорабатывая нижние пряди, делая срез как бы скользя Я стараюсь сгладить перепады и создать максимально легкую форму стрижки для укладки волос я использую лак Пол Мичелл Инвисибла, с помощью которого я выделяю отдельные пряди, а также создаю текстуру волос Затем я прохожусь утюжком Пол Мичелл Про Тулс, я произвольно выделяю несколько прядей Хотя в стрижке есть асимметрия и некоторая хаотичность, пряди повторяют форму головы. На этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Большое спасибо за просмотр. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях под видео. До новых встреч в эфире.